I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня AIS-сервак, и на айсе как ни странно, открыли магическую релетку раньше, чем на других серваках. Как-то последнее время странно, у них акции везде проходят. В общем, такая вот новая магическая рулетка. Сказать, что она крутая, нет. Но все-таки это халява, как-никак. Сумка одна, один камешек. Хотя можно было и 5, и 10 добавить. От этого бы ничего не изменилось. Потому что без донаты многие хрен докачают до туда эти плюхи. 50 снеков тоже, в принципе, ни о чем. Купончик. Не знаю, какие тут э, награды. У нас купончик уже есть. А, какие тут награды идут? А, какая эмблемка? А сейчас посмотрим правила. Не, нету, к сожалению. Нифига нету. Ну, я думаю где-то девятка, наверное, может и десятка. В общем, кто вытащил, пишите в комментах. 700 камней. В принципе, неплохо. 200 книг и 30 значков титула ни о чем. В купоне. Что, нагр... награжд... ну, говорю, награждение. Что содержится в купоне? Камик Рок 6, то есть последний. А, 200 самов. Это у нас получается а... на 50-10 тысяч. Неплохо. Не, да, на 50. 50, 50 10 тысяч самоцветов. И Манкин Кристалл 30. Ну, в принципе, тоже неплохо. Э -э -э так, что у нас еще есть? Шарики, кстати, есть. Поехали, шарики, забежим. Э -э они не доставали здесь. То есть, как видите, IGG починила все-таки награды. Уже сделала нормально, Видно. Хотя бы хоть что-то, и то непонятно. Как-то оно все криво через жопу, Ну, Рожит следующего счастливого приза через 4 часа 13 минут. В общем, поехали бесплатно, позабираем хотя бы плюхи, какие здесь есть. Фетэссенции 300. Камик Рокки. И на халяву Огника. В общем, такие вот плюхи мы забрали. То есть, за минимальный донат можно было забрать эти плюшки все. Огник, в принципе, было бы круто, если бы давали зефира. Мне кажется, зефир на сегодня самый актуальный и самый недостающий э, со всей героев. Ну, и даже так, в принципе, тоже неплохо. Э, так, что по огням? Он уже дошел до четвертого лампа Ну, огни, в принципе, тоже неплохо здесь карта идет. Но опять же, это все больше для доната, для без доната, вот это вот. Самая мелкая. Так, что у нас еще по событиям? Парящий остров. Что-то ролил опять. 18 тысяч пальцев осталось. Ну, за шарики не знаю. За минимальный донат огника кому-то. Образные плюхи давали. Ну, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Такс. Магическая рулетка. Все забрали силушку немножко я смотрю скинул заходил смотрел чё, чё он сделал так а ну и все-таки он поперекачивал, не вернули такие камни или он перекачал должны вернуть посмотрим а, вернули там камешками такими на аккаунт а, камнями судьбы 5 лавала а, так тут у него перелимит понятно я покажу, что он накачал. Думаю, сделаю обзорчики, пока он не посливал. Вот такой вот паладин. <смех> Жесткий. Так, это шапка. А что шапка? А, в шапке судьбы не хватает, там ждать. Ниндзик. Рыцарь. Смотрите, какие герои. Друид. Еще с бешеными прокачками. Атлант. А, он перекачивает, смотрит силу. Или можно больше набить. Старенькие герои повкачивал, соответственно, смотрите сколько силы упало вместо Ронинов. Ты, тут, тут прям, прям старенькие герои есть. В общем, пишите, какие герои вы хотите увидеть обзорчик на максималке. старый герои, как видите, дофига. Сегодня у нас что, пятница? Давайте попробуем паладина посмотреть. Мне надо так, чтобы на дав давало. Давайте... надо это воненько на этот на талант не видите не давайте на арену забежим на арене будет лучше так создать команду это имба ребята 15-15, паладин с бегом. 10-10. Это жестко. Смотрите, что он творит просто? блять бегает, конечно, он зачетно. А, кстати, кто там у нас на бег? Сейчас поставим ему этого. Блин, тут, конечно, не прокачанный. Это боль этого аккаунта, как и многих на АС сервере. двадцатого лавала так понятно тут мы ничего не сделаем поехали обратно на арену ну, нормально он наминает. минается <соторит> нормально четкий это четкий паладин нифига себе смотрите что он творит Офигеть. Нормальный тип, кстати. Смотрите, чего он чудит с героями. Правда, они без прорывов, но все равно. Фига себе паладин. Это жестко. Это реально жесткий паладин. Надо будет еще другие героев посмотреть, пока он их не послевал. Я поперекачивал. Да, прикольненько. кассия Смотрите, что он чудит. Ну, не знаю, это, это имбас прошлого Максим, не фигасия тами фрая есть, правда, она вообще без эволюции. Пофиг. Паладин тащит. Он даже нагибает Фрею, не убивая ее. Офигеть. Реально ржачно смотрится он. Ну... Скажем так, это один из э, олдовых э, героев, который на сегодня не то, чтобы, ну, наверное, большинство его с донатов даже, даже не видели в лицо, ну, так чисто прокачали и не использовали, потому что, ну, он бессмысленно, он ничего вообще не может, как видите, даже, ну, хотя, смотрите, 110 тысяч дамага у него вылетает при такой сборке, реально круто. Давай, добивай уже. Ну, конечно, медленный он, пипец. Ну, у него скилла как такового нету. То есть, что паладин делает? Укрепляет защиту, снижает получаемый урон на 95%. Восстанавливает 75 энергии. То есть, по сути, если ему поставить еще огненку то это самый, самый крутой, наверное, деф будет в игре. Но, как видите, никаких блочек иммунитетов нету, поэтому его просто тупо руинят, и он даже включаться не успевает. То есть, на сегодня у него как бы 95%, но против топовых героев на сегодня это ни о чем. Ну, в общем, такой вот паладин здесь есть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, пишите, каких героев хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.